способ открыть в себе новые способности – это пройти путь героя. Путь, на котором сталкиваешься с опасностями и приключениями, со своими темными и светлыми сторонами. Сейчас вы отправитесь в мир, где это возможно. Вот моя бумага, чернила, перо. Я начинаю писать вашу историю. Пока вам рано знать, кто я, но однажды мы познакомимся поближе. Слышите голоса. Они звучат нечетко. Сконцентрируйтесь. Закройте глаза, чтобы лучше слышать. Человек не подходит нам. Я так не думаю, почему бы не человек. Чтобы пройти это путешествие, человеку понадобится больше энергии, чем в обычной жизни. А людям и так ее не хватает. Утром они с трудом встают с постели, а вечером сил не остается даже на себя. Хорошо. А если человек будет больше отдыхать и спать, не в этом дело. Физическая усталость уходит, если поесть или поспать, а психологическое – нет. Что значит психологическое? Энергия расходуется, когда на чем-то зацикливаешься. Например, на сложной задаче, которая не отпускает тебя и тянет силы, как пиявка, даже когда ты просто сидишь на диване. И что с этим делать? Научиться переключаться на вещи, которые восстанавливают энергию помогают получить ее буквально из воздуха. А это непривычно. Если человек оказался здесь, он уже герой, который много прошел в своей жизни. На его счету достаточно побед и поражений. У него точно получится. Хорошо. Начнем. Где вы, кстати? А, вижу вас слегка качает из стороны в сторону вокруг кромешная темнота еще ничего не видно сконцентрируйтесь на ощущениях попробуйте подвигать руками ногами да да так чувствуете сопротивление вы под водой вода обволакивает со всех сторон не беспокойтесь здесь можно дышать, Сделайте глубокий вдох и выдох. Вода струится через рот, нос, затекает в горло, двигается к легким. Небольшое жжение Нужно привыкнуть к подводному дыханию. Что-то новое всегда ощущается непривычно. Но это нормально. Вода теплая или прохладная? Изо рта, из носа выходят пузырьки, а вместе с ними остатки воздуха. Бах! Вода вокруг приходит в движение, и мощный поток тянет за собой. Как будто прорвало плотину. Вас переворачивает, сложно разобрать, где вверх, где низ. Вода бурлит, течение ускоряется, как будто крутишься в огромной стиральной машине. Сердце бьется чаще. Смотрите, вас вращает вокруг гигантской черной дыры. Кажется, в природе нет ничего чернее. Водоворот затягивает прямо в нее. Кажется, еще чуть-чуть и врежешься во что-то жесткое или острое. Бах! Яркие красные всполохи перед глазами. Сильный удар выбил остатки воздуха из груди. Какой привкус на губах. Вода солоноватая... Или пресная. Голова начинает кружиться. Водоворот затягивает глубже и глубже. Такое же ощущение бывает, когда буквально завалило делами и проблемами. Еще чуть-чуть, и они заберут последние силы. Чувство страха выбрасывает в кровь адреналин. Сердце бешено стучит что достаточно напрячься и сможешь вырваться отсюда. Хочется грести вверх как можно быстрее. Мышцы рук и ног работают изо всех сил, лишь бы помочь вам. Тяжело. Течение слишком сильное. Появляется чувство усталости. Но нужно продолжать. Вы не из робкого десятка. Мышцы разогрелись. В груди жопы. Двина и пресс адски напряжены. Дыхание сбивается. На виски что-то давит. Движение все хаотичнее. Насколько вас еще хватит? Нужно выключиться из ситуации, которая заставляет тратить силы. Глубокий вдох и выдох. Поддайтесь потоку. Перестаньте тратить энергию на сопротивление. После сильного напряжения тело само расслабляется. Руки и ноги тянутся в стороны. Позвоночник выпрямляется. Приятное головокружение. Течение становится все сильнее, но это нормально. Даже интересно, что ждет там внизу, в центре водоворота. Как только перестаешь сопротивляться, силы начинают восстанавливаться. Напряжение уходит, мышцы живота расслабляются. Вы выключились из процесса, который съедал вашу энергию. Хорошо. Бах! Вы вылетели из водоворота. Что вокруг? Бескрайний, огромный океан. До поверхности метров пятьсот, шестьсот. Темно? Или можно рассмотреть вверху солнечные лучи. А какие ощущения? Тишина, спокойствие. Тело практически невесомое. Можно подвигать руками, ногами. Расслабление помогло отключиться и немного восстановить силы. Но нужно найти источник энергии, чтобы подняться наверх. Посмотрите, рядом с вами какая-то стена. Пощупайте. Холодная? Похожа на камень? Кажется, она плавно поднимается и опускается, как будто дышит. Это чья-то кожа. Она гладкая или есть какие-то бугорки? Может, это налипшие ракушки? Плечо что-то задевает. Мимо проплывают рыбки-чистильщики. Рядом раскрылся огромный глаз. Размером с ладони, или две. Загадочно мерцает. Можно даже рассмотреть прожилки. Глаз с любопытством смотрит прямо на вас, словно изучает. Глубокий рокот. Вибрация проходит по телу. Сердце ускоряется. Звук протяжный, мелодичный. Прислушайтесь к нему. Он словно уносит из головы лишние мысли. А когда место в голове освобождается, всегда появляется больше энергии. Это огромный кит. Он здоровается с вами. Отплывите немного. Осмотрите его. Вот так. Замечательно. Отсюда хорошо видно его хвост. Огромный. Огромный. Чтобы привести его в движение, нужно невероятно много сил. Смотрите, он шевелит плавниками. Мощные волны расходятся вокруг. Как будто с вокзала отходит огромный поезд или взлетает самолет. Не упустите его. Хватайтесь за боковой плавник. Сильнее. Сожмите руки изо всех сил. Кит тянет вас за собой, вода окутывает тело, сопротивление потока нарастает. Плавник поднимается и опускается вместе с вами. Захватывающее ощущение, как на американских горках. Когда погружаешься во что-то интересное, какое-то активное действие, энергия не тратится, а наоборот накапливается. Кровь словно бурлит в венах. Чувство свободы. Кажется, сейчас возможно все, что угодно. Значит, у вас накопилось достаточно энергии, чтобы двигаться самостоятельно. Отцепитесь от плавника и плывите вверх. Мышцы напрягаются и расслабляются. Легко, плавно, ритмично. Дыхание ровное, глубокое. Когда мягко струится по коже. Приятные ощущения. Спина и мышцы пресса работают. Движения спокойные, уверенные. Руки словно разрезают воду, потрясающие чувства. О, слышите этот знакомый звук? Из глубины и вибрации проходят сквозь тело. Снизу плывет кит и гонит впереди себя волну. Он хочет помочь вам подняться. Чувство радости, азарта, предвкушение чего-то интересного за ними всегда идет прилив сил. И вот он уже совсем близко. Волна резко толкает в ноги. Они подгибаются. Вода сильно давит на плечи, на голову. Держите равновесие. Вы стоите на волне, почти касаясь ногами его головы. Яркое ощущение скорости. Можно почувствовать сильное напряжение в шее. В ушах гудит. Картинка перед глазами смазана. Но это приятное чувство преодоления, уверенности. Высвобождает невероятное количество энергии Поверхность воды приближается Приготовьтесь Последний рывок Бах! Кит выталкивает вас на поверхность Высоко! Метров на пять, семь Какие ощущения? С плеч как будто сбросили огромную тяжесть. Яркое чувство полета, невесомости, как во сне. А что если замедлить время, чтобы полюбоваться этим моментом? В воздухе висят тысячи капелек воды, искрятся в лучах солнца. Как пахнет? Запах чистого морского воздуха, легкий ветерок. Слоноватый вкус на губах. Яркое солнце согревает кожу. Зафиксируйте этот момент. Чувство полета прекрасно восстанавливает силы. Даже если просто прокручивать его в памяти. Голова приятно кружится. Океаны неба меняются местами. Все вращается. Бах! Вы падаете в воду с громким всплеском. Сотни пузырьков. Всплывают к поверхности, искрятся в лучах яркого солнца. Потрясающий прыжок. Вы получили энергию, ощущение силы и уверенности от кита, и в итоге поднялись на поверхность. Когда вы почувствуете психологическую усталость, переключитесь на то, что восстановит силы. Что-то активное, интересное. Можно постоять на ветру и перенять его настроение, скорость. Можно танцевать или хотя бы отстукивать мелодию пальцами по столу. А можно подольше подержать руки под струей воды, чтобы перенять ее спокойствие. Вас может питать все, что подсказывает воображение. Главное в нужный момент переключиться и двигаться.